А ч ⁇ все, пошла запись, да? Ты, да? да, да. Злое соло, зло в моем Флоу не нова, в районе своего Микрорайона дую голову И глобит пропитает Зло муши твои Потрачу минуты свои Запаяю рифмы из Палестины А именно Вифлием Святая земля порадует Страфом сильным, который позже Я как кашу схавую, но саунд Не стихнет, Потихой брести По улицам города, далеко До мора. СВЦ гамора, ни Акуна Мата Тавуди, ут пекиры с автоматами, взрывы, гранат, монами. Короче, пиздата, тут все. А фараоны, погоны свои до да блеска начистят. Но хули толку ублюдки? На улицах вас пиздят. Наручники, телескопички и пистолеты окажутся у пацанов на столе там стулом ломаю хребеты или хребты Оу. Хе-хе-хе, скажи, что понты, тебя, сука, ждет монастырь. Давай еще нарасту, рост-ка построю мосты, расставим точки на ды. ип ип, ип, хип, хап, фурел, бл. Малафака.